Итак, с всем... мы слышим ароматы, которые ты на себя нанесла. Это прелесть. Так пахнет. Слушайте, такая туалетная вода что ли там стоит? Ну вот если интернет будет нам еще помогать передавать ароматы, то вообще электронный каталог будет работать на ура. Да, я буду обязательно записывать эту запись. У нас будет использоваться для все. Я буду давать ее всем, только я, никто больше. Давайте ее всем, кто будет уходить на автоматические системы рекрутирования. Сегодня мы с вами поговорим о том, как очень быстро достигать результатов в этом бизнесе. Я вам, да, секретами буду делиться, как, по какому пути иду я. Причем, как вы понимаете, жизнь меняется, время меняется, методы меняются. И сегодня я вам расскажу то видение, которое на сегодняшний день актуально. То есть, как вы сегодня, вот, допустим, то, что было 10 лет назад, оно отличается от того, что работает сегодня. И вот я вам буду показывать, как сегодня вы можете быстро расти. Да, если интернет плохой, я очень надеюсь, что вы сможете это посмотреть, потому что я намерена, я уже включила запись, я намерена это записать. Ну, представлюсь, кто не знает, меня зовут Лотникова Екатерина. Я на данный момент, 16 января 2022 года, нахожусь в звании старшего бриллиантового директора. То есть у меня 8 директорских стволов. Вот, и я знаю, как делать результаты. За прошлый год я вырастила 4 директорских ствола, и именно об этой технологии я вам буду рассказывать. Сейчас я включу демонстрацию экрана. Так. включаю рабочий стол то есть ребят сегодня мы с вами не будем скажите пожалуйста вот сейчас должно подгрузиться ракета такая написано хочу все и быстро подгрузилась да, видно. Видно, да? Да, есть. То есть мы сейчас, я вижу ваш чат и вижу свою презентацию. Вы еще видите меня. Вот, поэтому все вопросы какие-то вы мне, пожалуйста, пишите именно в чат. Вас много, поэтому лучше, чтобы вы писали. Я сейчас микрофоны сейчас выключу, чтобы у нас не было параллельных шумов. Поэтому все. Сейчас вы, если что-то мне хотите сказать, вы пишите только в чат. Прошу вас давать мне обратную связь, потому что по чату я буду видеть, слышите вы меня или нет. Будете по чату, буду понимать, что вы понимаете. да. И сегодня наша с вами задача не рассказать о рекрутинге. Мы сегодня с вами будем смотреть глобально на систему, бизнес-систему сверху. То есть у вас все вот эти инструкции, как что делать, это мы сегодня не обсуждаем. Мы сегодня смотрим на то, как это выглядит снаружи, глобально на это смотрим. То есть, ну-ка, смотрим, куда ваша ракета может прилететь. Я утверждаю, что с данной системой, партнерской с Арифлей, вы можете зарабатывать столько, сколько вы мечтаете. Напишите мне вашу зарплату мечты в чат. Сколько ты, мой друг, да, вот слушаешь сейчас меня или смотришь записи, хочешь зарабатывать в месяц? Сегодня будет информация очень тяжелая. Пишите столько, сколько реально хотите зарабатывать, не смотрите на соседа. Информация будет очень тяжелая. Говорить будем о цифрах. С одной стороны, цифры... Сложно. О, я вижу, у нас даже международка есть, да? Ребят, все будет в рублях, но главное уловите суть. Я вижу, вот у Молдова есть. Вы суть эту потом просто в свои деньги переведете. Ничего страшного. То есть сейчас главное уловите суть. То есть информация будет тяжелая с точки зрения математики. Придется думать. Я бы очень хотела, чтобы вас никто не отвлекал. Второй момент, скорее всего, этот эфир вам надо будет пересмотреть. Третий момент, почему пересмотреть? Потому что многие вещи вы не, не усвоите с первого просмотра, потому что они очень глобальные. Вы сегодня будете, мы сегодня с вами будем разговаривать на ту тему, на такую тему, о которой, возможно, вы даже не задумывались. Мы сегодня будем говорить о таких цифрах, о которых, возможно, вы даже не думали. Вот я вижу разные у нас тут а, пишут, да, кто сколько хочет зарабатывать, и, в принципе, по тому уровню зарплаты, который вы написали, я предполагаю уровень а, жизни ваш, вашей в этом проекте. То есть а, кто писал 200-300 тысяч, это люди, которые уже вникали в маркетинг, уже пробовали на систему смотреть снаружи, вот, вот, Татьяна пишет 50 тысяч, это, скорее всего, только-только начинает или еще глубоко не вникали, не вникала в суть. Вот, то есть мы сегодня будем смотреть очень свысока. Я сегодня вам буду, вот я почему спросила, сколько вы хотите зарабатывать, чтобы еще раз подтвердить ваши слова, что вы здесь сможете зарабатывать столько, сколько вы написали, и даже если в конце подпишете нолик. Вот напишите ту цифру, которая у вас получается, если вы в конце напишите нолик и напишите, верите вы в это или нет. Какие это ощущения вызывает вас? То есть это в месяц вы все пишете, да? Нолик подпишите. Дело в том, что возможности этого бизнеса крайне безграничны. Крайне безграничны. Да Здесь нет никаких припонов. Достичь успеха здесь может любой. Здесь не надо никого подсиживать, не надо никого смещать. Единственное, что здесь надо делать, это делать. Вот после того, как подписали нолик, напишите мне слово «делать» в чат. Потому что все, что я сейчас скажу, оно останется лишь на бумаге. В памяти этого видео или в долгосрочной памяти вашего мозга если вы не будете делать, только через слово делать, это даст результат. И я сегодня вам даю, это даже директора корпорации еще не видели, не слышали и не знают, я вам сегодня даю самое свежее видение этого бизнеса. Самое свежее, актуальное. Здесь используется акция... Которую компания, даже акция, которую компания запустила на этот квартал в России Другие страны, не знаю, есть у вас эта акция или нет Но это сути не меняет Технология одна и та же Потому что и в России в этом квартале акция в следующем не может не быть да? Но я показываю акция денежная, поэтому я ее решила включить Потому что компания постоянно подкидывает какие-то акции ну что, ребята, готовы узнать ту информацию, которая перевернет ваше сознание? Плюсики ставьте или слово «готовы» пишите. Я очень хочу, чтобы ваша голова была открыта. Не бойтесь ничего, что я сегодня буду говорить. Чего вы можете испугаться? Цифр больших. Не бойтесь. Моя задача сегодня вам показать глобально, что вы можете получить от этого бизнеса. Просто вникните в это, дальше будете решать, во что вы верите, и к этому стремиться. Итак, хочу все и быстро. Откуда взялась эта технология? Как вы думаете, напишите в чат, кто меня научил тому, чему я сейчас вас учу? Кто мне дал те технологии работы, которыми я вас сейчас учу? Кто? Да, ребята, я неустанно это повторяю. Вы сейчас получаете готовые системы, которые мы, я, потом директора корпорации, разрабатывали годами. То есть взяв то, что мы сейчас знаем, умеем и можем, и начав делать, вы можете моего звания достичь в разы быстрее. Потому что вам не надо тратить несколько лет на изобретение велосипеда. И вот когда-то, когда я поняла идею этого бизнеса, я для себя поняла, что я хочу все это получить и хочу все это быстро. В интернете все и быстро. И именно отсюда родилось понимание а, того, что надо выходить за рамки того, что принято. Вы знаете, что в Арифлейм нормой? Считается, если человек идет к званию золотого директора 5 лет, я сапфира сделала за полгода. Нормой считается, если к там, бриллиантовому директору идут 20 лет, 25 лет. Я вышла за 4 года активной работы. Это при условии, что мы еще изобретали систему. То есть, когда я поняла на те, какие нормальные считаются.. Сроки в наше время для выхода на то иное звание, я поняла, что меня эти сроки не устраивают. И мне все говорили, Катя, мало того, что ты собралась строить бизнес в интернете, это утопия, так ты еще хочешь расти в 10 раз быстрее. Это нереально. И знаете, когда я как минимум научилась строить бизнес в интернете, и мои директора стали закрывать звания быстрее, чем это принято, у меня а, родилось понимание того, что... Все возможно. И даже то, что всем остальным кажется невозможным. Сейчас моя, моя задача еще не решена. Я хочу найти ту систему работы, при которой человек, приходя ко мне в команду, за два года будет выходить на исполнительного директора. Я еще не нашла этого пути. Возможно, этот путь сейчас я вам озвучу. Возможно. Возможно. Но работает ли это или нет, я не смогу узнать без вашей помощи. То есть то, что я вам сегодня расскажу, нужно применить на практике. Я уже никому доказать не могу, что можно с нуля за два года стать исполнительным директором. Это можете доказать сейчас только вы. То есть без вас я не достигну цели которую я преследую. Повторюсь, моя цель – научиться работать так, чтобы приходили люди в команду и становились исполнительными директорами за два года. Я хочу вашей помощи просить. Вы готовы применить на практике то, что я скажу, для того, чтобы мы всему миру доказали, что это, ну и себе в первую очередь, что это возможно? В современных условиях в современной жесточайшей конкуренции. То есть то, что было в 90-е годы, это история. Повторюсь, ребят, я без вас не справлюсь. То, что я сегодня вам рассказываю, это путь, по которому я иду, который сложился методом проб и ошибок за эти годы. Но сейчас мы имеем такую смачную информацию, которую, если вы начнете делать, вы получите результаты. В сроки, я повторюсь, невероятно быстрые. Я очень рада, что вы готовы не просто слушать, да, а еще и применять. Поэтому мы с вами двигаемся дальше. И хочу напомнить или рассказать тем, кто не в курсе, чем отличается человек, который в нашем бизнесе зарабатывает 10 тысяч рублей, от того, кто зарабатывает миллион. Отличается размером организации. Откуда берется организация? Отличных регистраций. Потом те, кто приходит, тоже включаются. Но я всегда настаиваю на том, что любые расчеты надо делать, исходя из личных регистраций. Да, вышестоящие спонсоры помогают. И напишите, сколько вам регистраций уже помогли, помогли вышестоящие? Вышестоящие под вас зарегистрировали. Сколько регистраций? Только мне никто не помогал. Только мне. Потому что я была родоначальник всего этого. Всем вам, Эльмира Сулейманова, бог с тобой. Под тобой я лично зарегистрировала, там, не знаю, человек 50 или 70. То есть тот, кто пишет нолик, это тот, кто только пришел или не разобрался в том, что ему помогают и под него регистрируют. Да, то есть... Расчет делаем, исходя из своих собственных регистраций. Даже если вышестоящие не помогут, а это невозможно в нашей, в нашей корпорации, обязательно помогут. Но даже если не помогут, вы без них справитесь. Да, размер вашей организации складывается не только из ваших регистраций. Ничего, Эльмира, ничего. Не извиняйся, это а, к тому, что... Зато у меня появилась возможность это озвучить. А, размер вашей организации еще зависит от а, работы вашей структуры, то есть вы зарегистрировали людей, они тоже будут включаться в работу, они тоже хотят зарабатывать, это тоже ваша организация. Но я опять же предлагаю это не учитывать в расчетах, потому что, как правило, команда делает меньше, чем вы. То есть если вы хотите, чтобы команда в каталог регистрировала 20 человек, вы должны сами регистрировать 60 Поэтому расчеты делаются только на основании собственных регистраций. Поставьте плюсики, кто сейчас меня услышал. Наташа, много неактивных. Я сейчас говорю про всех, активных и неактивных. Конечно, люди имеют право передумать, хотели деньги зарабатывать, потом передумали. Это их право. То есть это у всех так. Большинство, кому вы скажете об этом бизнесе, не захотят узнать подробности, большинство из тех, кто не услышали подробности, не зарегистрируются. Большинство из тех, кто не зарегистрирует, зарегистрируется, не сделает даже первого заказа. Большинство из тех, кто сделают первый заказ, не станут директором, то есть не начнут рекрутировать, не начнут делать, останутся просто пользователями. То есть это вообще нормально, да? Итак, все, очень многие из вас писали, что было бы неплохо зарабатывать 200 тысяч в месяц, так вот, по нашей карьерной лестнице, это надо стать бриллиантовым директором, это не вершина карьерной лестницы, да, это вот э, хотя бы 200 тысяч, хоть на что-то, от чего-то стартанем, да, это 6 директорских стволов, в каждый из которых надо ввести по 700-800 регистраций. А, то есть для того, чтобы зарабатывать 200 тысяч в месяц, надо зарегистрировать 4,5 тысячи человек лично. Как вам такая новость? Вот это хочу с вами обсудить. Это такой первый взрыв мозга, первая бомба в вашу голову. Вы знаете, я очень много времени потеряла, когда верила в историю о том, что я сейчас приглашу 5, каждый из них тоже пригласит по 5. Потом эти 25 еще пригласят по 5, и, короче, я бриллиантовый директор. Это не работает. Кто слышал такую историю? Поставьте пятерочку. Так вот, первое, что вы должны понять, нормальные цифры. Вот, ребята, вот смотрите, сколько пятерочек. Это бред сивой кобылы. Это не работает. Это рассказывается для того, чтобы понять архитектуру структуры в глубину, но это на практике не работает. Оно, вот Лариса пишет, работало давно, мне кажется, оно и давно не работало. Вы посмотрите на лидеров, которые в 90-е годы выросли, они пригласили не пять, а те же Полежаевы, наши с вами спонсоры, они в день регистрировали по тысячи человек в день. Понимаете, как у них рождалась, рождалась за неделю директорская группа, они просто регистрировали тысячу человек за эту неделю. То есть это и раньше не работало. Но как-то эту волну так подхватили, как-то это вывернули. И есть категория людей в нашем бизнесе, которые пытаются затащить людей в этот бизнес любой ценой путем обмана. Вот они, мне кажется, изгенерировали эту классную идею о том, что 5, каждый по 5, а что у тебя нет 5 знакомых, которым нужны деньги, это не работает. Ты 555, вот из этих 555 найдутся 5, которые тебя повторят. И вот у тебя ствол с глубиной директоров. Напишите 555, чтобы, чтобы я понимала, что вы меня слышите. Это то, о чем я говорю, как рождаются стволы. Ты сначала сам фигачишь тучу людей, всем им даешь одинаковую информацию и выделяются. Из этих 555 выделится 5, а мы их с вами фигачим ствол да, вертикальный. И вот так на каждом уровне выделяются 5, которые тебя повторят, которые также сделают по 555. И вот у тебя получился директорский ствол с глубиной директоров. Этот ствол никогда никуда не рухнет. И будет давать вам пассивные доходы. Вот так этот бизнес строится. И знаете, мне так было жалко потерянные годы, которые, когда я осознала этот момент, как я только осознала этот момент, у меня попер рост. У меня попер рост, я помню, я за полгода с директора выскочила на сапфира Три директорских ствола сделала за полгода. Меня, ну, у меня уже были готовы системы рекрутирования, было готово понимание, да? Я просто перестала ждать, что моя команда будет рекрутировать. Ну, сверху я не ждала, потому что никто мне ничего не давал. Я все сидела, ждала, когда же мои девочки начнут рекрутировать. А оказывается, я еще мало просто зарегистрировала. И когда я поперла регистрировать огромными объемами, вы знаете, как легко стало работать. Поставьте единичку, кто слышал такую вещь, как эмоциональное выгорание. Когда человек доработался до того, что у него вообще уже и денег он не хочет, и ничего он не хочет, людей видеть не хочет, это знаете, с чем связано? Это когда у человека низкий рекрутинг, вот он рекрутировал, рекрутировал, нарекрутировал команду, и потом он сел и ждет. Ну, я же тебе вас зарегистрировал, теперь вы начинаете. И начинает пытаться расшевелить вот этих вот, ну, я не знаю, не буду обзываться, я обычно их называю хромые лошади но не буду сейчас это говорить, вялых услушек, назовем так, да, которые по какой-то причине так и не включились. Вот он зарегистрировал там 50 человек и сидит, пытается их долбашить, они такие, вот у меня не получается, что там не получается, что тебе бьютичат эти, господи, просто делать надо. Вот у меня не получается, да, дохлых лошадок, да, вот что-то припятали, типа, да, в отличие. Вот и понимаете, и вот человек, смотрите, владелец своего бизнеса, да, он постоянно дает энергию тем не получашкам, которых что-то там на полчашки не получашка, да, теряет энергию, а взамен не получает. Откуда у нас идет энергия в этом бизнесе? Откуда, ребят? Я поэтому не стала сильно яна обзываться, пишет, мы все тут такие. Я не стала сильно обзываться, потому что я знаю, что люди, у каждого фрукта есть свой срок созревания, да? И я видела много людей, которые сначала были в стадии хромой лошадки, такая вот все, не получашка на полчашки. Вот, а потом раз что-то и пошло, пошло, пошло, пошло, начали делать, да, и пошла энергия. Энергия идет, когда движуха идет. Вот смотрите когда мы пригласили 50 и начинаем, ну чё, и думаем, я, наверное, плохой спонсор, я, наверное, плохой директор, я, наверное, что-то им не додаю, наверное, какой-то обучалки не хватает, наверное, еще что-то там не хватает, ой, да, наверное, у нее месячные, ой, да, наверное, она в климаксе, ой, да, наверное, это сказывается ее беременность, мы такие пытаемся их понять, пытаемся, вот душу на части рвем, пытаемся, мы за них хотим, а они не хотят понимаете, и в итоге мы, мы, ну что ж ты, ну что ж ты сидишь, ну что ж ты, ты, ты, ты. я вообще считаюсь очень м, лидером таким жестким, кто-то скажет, господи, Катя, у тебя там столько слайдов, мы только на втором, ребят, вот это самое важное сейчас понять, Остальные цифры мы их быстро пройдем, не переживайте, да, я очень хочу, чтобы вы поняли, откуда эти цифры взялись, и почему надо сразу принять эти цифры, да, потому что, когда повторюсь, Человек начи... вместо того, чтобы прикрутировать, начинает зарываться вот в этом всем, пытаясь мотивировать вот этих вот получашечек, он отдает энергию. И у него нет энергии на рекрутинг. А эти получашечки, может, еще просто не созрели. Понимаете? Мы сейчас сократили систему до такой степени, что нет, не надо уметь обучать. Добавь в чаты. А Расскажи про подарки, дай посмотреть видео и дай систему uh, Excel-файлик, я вам сегодня его покажу, да, как сделать, uh, как, как наработать клиентов и как рекрутировать. Все, все, больше ничего нет. Надо просто постоянно новых людей. И вот когда этот человечек вместо того, чтобы нянчаться с этими 50 получашками, он приглашает следующих 50 И 100 человек обязательно выстреливает один, такой же, как он. И начинается, и прет энергия. Он такой: так, не поняла, как вот это сделать. Вот, смотри. А у меня первая регистрация, как ее регистрировать? Ой, у меня человек собрался делать заказ, а как ему вот это объяснить? Ой, у моего человека непонятно, где отслеживать. И вот этот, а ты пока эти вопросы, же следующие пошли, следующие, следующие, следующие. И вот ты зарегистрировал свои 555, и у тебя бурление, у тебя прет энергия от людей, которые делают. Потому что люди, которые не делают, забирают вашу энергию, если вы с ними общаетесь. А люди, которые делают, они вам дают энергию. То есть эмоциональное выгорание возникает у тех, у кого нет рекрутинга. Поэтому вы должны четко понимать. Вот, вот дайте мне обратную связь. Сейчас вот мы с вами поговорили, на эти цифры посмотрели, ну какие-то обоснования получили. Уже не так страшно смотреть на вот эти цифры. Уже есть в голове, появляются уже такие мысли, так, ну ладно, ну что ж такого, ладно, 4,5 тысячи, так, 4,5 тысячи регистрации, все-таки потом 200 тысяч буду в месяц зарабатывать, да еще и пассивно, полегче уже стало. Так вот, специально на этом слайде очень долго останавливаюсь, чтобы вот это вас отпустил, вот этот шок, плюс вам даю обоснование, да, понимание, почему. Массовый рекрутинг лечит все болезни этого бизнеса. Мы не занянчиваем а, получашечек, мы не теряем энергию, а от новых людей ее получаем. Наши получашечки видят рост, видят рост, и они смотрят и говорят, ого, смотри, Маша пришла позже меня, а уже 12%, а что я сижу? То есть... Чем выше ваш рекрутинг, тем быстрее созревают ваши люди. Первая утопия, про которую мы говорили, пять, каждый из них по пять, да? Вторая утопия о качестве обучения. Количество переходит в качество. Ничего в обучении сверхъестественного нет. Просто берем много людей, кто-то готов прямо сейчас действовать. С ними работаем. Кто готов сейчас действовать, мы с ними работаем, они получают результат, остальные смотрят. Смотришь, партия созрела из тех получашечек, но вы на них не потратили энергию. Они начинают включаться, все отлично, эти у нас уже запущены, с этими работаем, и вот этот пошел быстрый рост. Вот такой бизнес бывает легким. То есть если вы сейчас понимаете, что вы хотите 200 тысяч в месяц зарабатывать, и вы готовы для этого сделать 4,5 тысячи регистраций, все, бизнес для вас будет легким. Чем быстрее вы сделаете эти регистрации, тем будет легче. Да, то есть мы с вами сейчас распрощались с двумя утопиями 5 по 5 и с утопиями типа надо как-то там невероятно качественно работать, не надо. Вот как я вижу, человек пришел, Человек пришел, первый каталог, за каталог, взяв инструкции по бьюти-чатам, показав каталог знакомым, ничего сложного, если человек делает. Я видела много людей, все, кто делали даже за неделю, собирали заказ на 150 баллов. Ребята, обратите внимание, это я здесь не пишу 150 баллов себе. Поставьте 150 баллов, кто это видит. Себе там заказал, если на 150 баллов будет, лично заказ 300. Мы сейчас идем от 150 баллов под заказ. Слушайте, сейчас мы в такое шикарное время живем. Люди любят заказывать в интернете, а через интернет. Да, Спасибо большое коронавирусу. да, Очень люди быстро перестроились. То есть мы сейчас говорим про 150 баллов под заказ. Если среди вас есть те, которые пришли за неделю, как я говорю, сделали 150 баллов под заказ, дайте о себе знать. Если вы сделали за две недели, дайте себе знать. Если вы сделали за три недели, дайте себе знать. Я точно могу сказать, если вы берете инструкции, которые мы даем, расскажите всем вокруг о том, что у вас есть каталог 150 баллов под заказ, это вообще не проблема. Вот, за полторы недели 276 баллов. Спасибо. Вот, еще пишут, да, за 100, 150 баллов. Я, я знаю, что говорю. У нас проблема у людей в том, что они не делают. Или они добавили в бьюти-чат 5 человек и ждут, когда те сделают заказ. Не 5, а 155. Но опять идем на массовость. Но ну, не об этом мы сейчас, да? Просто нужно взять инструкции и сделать. Итак, давайте мы посчитаем. С 150 бонус-баллов мы получаем прибыль 20%. То есть это клиенты нам платят по цене каталога. Мы пока платим в компанию на 20% дешевле. И так как это первый каталог, когда мы сделали 150 баллов, нам еще возвращается 7%. Итого со 150 баллов наша прибыль 27%. Напишите 27, кто понял, откуда я взяла эту цифру. Спасибо всем, кто дал обратную связь. Да, действительно, вот вы мне подтвердили мои слова. Для всех, кто еще пока, может быть, только начинает или в это не верит, да, что это не проблема. Да, 27%. Один балл в каталоге примерно 63 рубля. Поэтому 27% от 63 рублей, это примерно 17 рублей прибыли. Поэтому ваша чистая прибыль со 150 бонус-баллов 2550 рублей. Поставьте мне 2550, кто понял, откуда я взяла эту цифру, потому что это очень важно. Слушайте, я здесь не считаю шаговые программы. Я здесь не считаю, потому что в разных странах они разные и так далее и тому подобное. В первый же каталог человек начинает настройку ручного рекрутинга. То есть у него еще нет регистрации. Он занимался, занимается бьюти-чатами, он в это вникнул. Вник, он оповестил всех знакомых о каталоге, то есть первый каталог... Он активно работает на наработку 150 баллов под заказ. На минуточку, сейчас мне кто-то может сказать, зачем мне это делать, если я для себя могу 150 делать и не вопрос. Я настаиваю в современных реальностях учиться это делать, потому что к вам придут люди, которые не, не могут себе взять 150 баллов, и вы их научите. Более того, вы чуть позже поймете, это привязано к вашему быстрому росту. То есть научиться делать 150 бонус-баллов под заказ нужно, для того, чтобы быстрее расти. Поставьте 150, кто меня сейчас услышал. То есть смотрите, первый каталог, акцент идет именно сюда, и начинается настройка ручного рекрутинга. Первые регистрации, возможно, будет, но ну, скорее всего нет, потому что там пока аккаунты создашь, пока вникнешь, пока научишься эти картиночки делать, ну вот первый каталог примерно вот так выглядит. Конечно, все это примерно, примерно кто-то в первый каталог регистрации получает, но это у нас такая схема «примерно». Следующий каталог. Человек учится делать под заказ 250 бонус-баллов. Прибыль он уже здесь получает 30%, потому что почему не 27? Потому что второй каталог, если делаешь 150 баллов, возврат уже идет не 7%, а 10. Поставьте цифру 10, кто об этом знал. Ну, возможно, для кого-то это было открытие, это современные реальности сейчас. И один балл в каталоге по-прежнему 63 рубля, но прибыль теперь с одного бонус-балла. Почти 19 рублей. Общая прибыль за 250 бонус-баллов 4 700. А это именно та сумма, с которой можно начинать запуск автоматических систем. И вот смотрите, если в первый каталог человека повестил все, сделал вот как мы говорим, то человек, там, не знаю, 500, наверное, узнали о том, что у него есть каталог. В бьюти-чат у него добавились, там человек 100-150 Сразу пошли сливки, это 150 баллов. На следующий каталог достаточно просто один раз в день делать какие-то сообщения, да, в этот бьюти-чат, и 250 баллов, как бы не больше, будет гарантировано. И вот смотрите, что у нас получается. Так, у нас там кто-то стучится. И Вот смотрите, что у нас получается дальше. У нас получается, что... Основной упор в первом каталоге делался на баллы. А дальше с баллами продолжаем работу. Дальше у нас уже пошли первые регистрации с ручного рекрутинга, потому что там всего на 21 день заданий, и уже начинаются первые регистрации. Первая регистрация – умение обучать. То есть во втором каталоге уже начинаются больше новые навыки – это как рекрутировать, как обучать. То есть систему мы готовили, начиная с первого каталога, начала на работу со второго. И вот мы уже здесь узнали о том, что ничего супер такого уметь не надо для того, чтобы обучать. И включив, получ, начали получать первые регистрации. Денег у нас уже достаточно. Обратите внимание, мы их не из кармана достали. Нам бизнес сам дал эти 4 700. То есть мы рекомендуем начинать Настройка автоматики, когда готовы вкладывать, ну, хотя бы тысячу в неделю, да, то есть 4700 – это классная сумма на три недели, классная. Поставьте 4700, кто сейчас со мной на одной волне. Все, настройка э, автоматического рекрутинга тоже требует времени, поэтому пока вы там активно, э, э, рас, ну, как, наращиваете обороты в и оттачиваете мастерство, пока вы узнали, как обучаете, ахнули от того, как все это просто – вы начинаете потихонечку настройку автоматических систем. И вот то, о чем я с вами говорила, да, о том, что вот она инструкция, это на 7 дней про эти бьюти-чаты, вот она инструкция по настройке э, ручных методов рекрутирования, там, там, там в принципе-то ничего сверхъестественного. И вот уж такую же инструкцию вы получаете, когда выходите на автоматический рекрутинг. Ничего сложного в этом нет. То есть, смотрите, напишите, понятно, кто понял, да, сейчас отвечу на вопрос, понятно, кто понял, что зачем вам нужно для быстрого роста 150 бонус-баллов, да, для того, чтобы потом 250, для того, чтобы у вас были деньги на автоматику. Я знаю, я очень много слышу, я могу брать для себя, а мы все равно витамины детям покупаем. Я могу вкладывать 6 тысяч в месяц в детское пособие, это все равно бизнес передается по наследству, это я вкладываю в свое ребенка. Я, я могу отказаться от маникюра, педикюра, я посчитала это ровно в месяц на, на 4-5 на тысяч рублей, я буду пользоваться лучшими средствами от Арифлейм, и я могу эти деньги вкладывать. Ребята, вот если вы это тоже можете вкладывать, тогда вы будете еще быстрее расти. Вот поставьте плюсик, кто меня услышал. Да, я знаю, что 4,5 тысячи для семейного бюджета, если их правильно присмотреться к нему, это тоже невеликое дело. Но я настаиваю, чтобы вы эти деньги научились получать с каталога. Это и баллы, и ваша уверенность, и ваш опыт. Вы можете научить новичков, и это больше. 4 700 с этого и детское пособие 6. Это уже 10, значит, вы больше регистрации получите с автоматики. А, так, у нас здесь прозвучал вопрос по поводу автоматики. Там не единовременное вливание на эту сумму. А, там, значит, вы получаете инструкции, вы начинаете настройку, кладете там 1000 рублей. А, Он-то потратил 300 рублей, вы анализируете, корректируете систему. Он еще потратил 300 он еще потратил. Да, в идеале, чтобы система не выключалась. Так она в среднем тратит где-то тысячу рублей в неделю. Если можем больше, то больше. Вот. Это не надо сразу там пять тысяч положить и потратить их за один день. Нет, там можно класть по 1000 допустим, да, на неделю. Вот. То есть это не единовременное. О том, как получить доступ к автоматическим системам, пожалуйста, пишите своим директорам, вам подскажут. На этом сейчас не будем останавливаться. Мы с вами продолжаем. И смотрите, третий каталог. У вас уже уверенная прибыль 4 4,700 на работу автоматических систем, которые, скорее всего, уже работают. Вы получаете первые регистрации. Если вы идете по той схеме два каталога, о которой я говорила, у вас с ручного рекрутинга уже 20 регистраций в каталог. 21, одна регистрация в день. Если вы все делали, как вам говорили в рекомендациях, у нас опять проблема людей заключается в том, что они не делают. Вот так вот дашь человеку инструкции, говорю, слушай, ну каждый день не отписывается о проделанной работе, там задание первого дня, второго, третьего, четвертого, проходит три дня, не отписывается. Ну ты как, я еще не начала. Хорошо, когда начнешь завтра, завтра отписывается, задание первого дня сделала, это уже четвертый день, да? Хорошо, задание второго дня как сделаешь, отпишись, смотришь, отписалась на восьмой день. То есть люди берут то, что нужно сделать за два каталога, растягивают на полгода, поэтому они только через полгода начинают делать одну регистрацию в день. Ребят, поставьте цифру 21, кто меня услышал. Если вы берете инструкции, вот вы себя сами приняли на работу. Вы себе определили, вот пока не сделаю то, что положено, никуда не сдвинуть с места. Вот тогда у вас будет, там делов-то на 2-3, в лучшем случае на 4 часа в день. А потом, когда ты из каталога уже к третьему каталогу, ты уже начинаешь делать быстрее, у тебя уже лучше получается, тебе уже все понятно, у тебя уже рука, скажем так, набита на это все. И уже в третьем каталоге 21 регистрация от вас исходит лично пошли первые регистрации с автоматических регистраций. И вот я вам говорила про то, что детское пособие, от маникюра, педикюра, отказаться и так далее, и тому подобное, жили как-то без раньше без наручных ногтей, и сейчас можно пожить, а эти деньги взять и сюда положить. И это потом приумножится, вы сегодня увидите, у вас будет результат. А что если 450 баллов под заказ? Сколько будет прибыль? Как вы видите ее здесь? Напишите цифру, какая будет прибыль. И это будет еще быстрее рост. Если вы, как я сказала, оповестите там, хотя бы три сотни человек о том, что у вас есть каталог, если у вас в бьюти-чате будет хотя бы 100-150 человек, вы сразу будете легко делать 150-250. А потом в течение там, нескольких каталогов, вы, если дальше продолжаете работать с бьюти-чатом, вы будете 400-500 баллов делать. Вот они. Прибыль 8,5 тысяч рублей с половиной с 450 бонус баллов. И это еще даст более быстрый рост. Кто увидел 8,5, кто понял эту цифру, поставьте, пожалуйста, мне эту цифру. То есть мы с вами считали, что 470 это прибыль с 250 бонус баллов. А если 450. 80-500. У нас э, среди вас есть те, кто за каталог делают больше 250 бонус-баллов? Напишите. Напишите я и циферку, тире, сколько делаете. А я пока, ну, это для ребят, да? А я пока, э, вот, около 800. Да, у нас достаточно много людей, которые делают и 400, и 500, и очень много. Вот, реальные люди, я, я вам тут не придумала ничего. И я сейчас этих спрошу, сделали они а, бьюти-чате, находятся ли у них 150 человек, они скажут нет. То есть, если сделать то, что я говорю, это, это очень легко эти баллы делать, вообще нефиг делать. У нас есть огромное количество людей, которые готовы покупать, но не готовы работать. Вот именно они будут вашими покупателями. Так, теперь давайте про автоматический рекрутинг. На сегодняшний день одна регистрация с автоматических систем – это примерно 600 рублей. Это если мы говорим про заказ до регистрации. Если мы про заказ до регистрации не говорим, значит, соответственно, дешевле. Ну, я хочу основываться на этом, потому что сама так работаю. Я вам обещала только свой опыт. А вот, потому что если человек не готов, не допускает мысль, что он будет для себя там, или каталог показывать, не готов к мысли, что он будет делать заказы, вот, то я с такими людьми не работаю. И именно э, исходя из этого, мы с вами будем производить расчеты. То есть 4 700 будут примерно давать 8 регистраций. 21 регистрацию руками, 8 регистрации автоматика. 29 регистраций в каталог лично. 8 500, если у вас будет, да, примерно 14 регистраций. Средний балл на... А тут 20, нет, 25. Средний балл на одного зарегистрированного. 25 бонус-баллов. Как это считается? Ну, например, зарегистрировали 20 человек, понятно, что не все из них сделали первый заказ. Передумал народ, ничего страшного. Зато те, которые сделали, если вы с ними идете по схеме, все правильно, ну, там сложно что-то перепутать, да, если вы, у вас адекватные способы рекрутирования, если вы их зарегистрировали не потому, что деньги тут, а потому что вы им информацию давали и о заказе с ними поговорили, то а, кто-то, ну как, не все, но кто-то обязательно делают заказы, и в среднем получается, ну, давайте так, сейчас, чтобы вас не запутать, давайте приведем с вами пример. 20 регистраций, например, зарегистрировали, да, и 10, например, из них сделали заказ. Да, сейчас я свой средний балл посчитала. 10 из них сделали заказ, например, по 50 бонус-баллов или там из них 5 сделали заказ, ну, по 100 бонус-баллов. В сумме получилось а, там 500 бонус-баллов, да, то есть получилось, что на 20 регистрации средний балл а, 25 бонус-баллов. Ребят, вот ну, здесь понятно или нет? Мог... Или еще раз объяснить, откуда взялся этот средний балл? Вы его можете рассчитать. То есть сегодня я беру среднее значение, которое идет по структурам, вот вы потом, когда сделаете свои первые 20-50 регистраций, вы посмотрите, какой у вас средний балл. И у меня вот девочки, кто активно рекрутирует, у кого-то средний балл 20, а у кого-то 35. То есть, исходя из этого, да, вы уже потом посчитаете. Сейчас мы для расчетов возьмем среднюю цифру, это 25. Поставьте 25, кто понял, откуда она взялась, я еще раз объясню. То есть, например, вы зарегистрировано 20 человек, ну, не все сделали заказы. Например, 10 сделали заказы по 50 баллов, получилось 500 баллов на 20 человек. Разделили на 20, получили 25. А может быть, сделать 5 человек, ну, по 100 баллов. Да, ну, понятно, так не бывает. Бывает там кто-то 40 баллов, кто-то 150, вот в среднем 25. То есть здесь все понятно, да? Поэтому мы за основу будем брать вот эти цифры. 600 рублей одна регистрация и средний балл 25 бонус баллов. Продолжаем разговор. Как я уже говорила, все расчеты делаем только рассчитывая на себя. Будет помощь от вышестоящих значит быстрее. Не будет, вы и сами справитесь. Мне никто не помог, ни одной регистрации. Ничего, все отлично, все прекрасно. Будете активно работать, команда будет включаться быстрее, придете к цели. Поставьте мне вот двоечку, троечку, троечку, троечку, кто сейчас вот это осознал. Мы еще раз это повторяем. Потому что, потому что пока это не осознаешь, сидишь, ждешь, что у помощи от вышестоящих, то сидишь, ждешь, когда твоя команда начнет рекрутировать. Команда начнет рекрутировать только тогда, когда будет видеть, как вы активно рекрутируете. И чтобы мы с вами не обманывали себя, понимаете, если делать расчет, ну я приглашу 100. И там будет еще человек, который пригласит 100. О, в итоге 200. Вот если с этой точки зрения сделать расчеты, то мы ставим наш бизнес в зависимости от других людей. Если мы делаем расчеты, я сам приглашу 200, и понимаем, в какие сроки мы это сделаем, то если из этих первых 100 кто-то выделится, вы просто быстрее придете к своей цели. То есть, когда мы рассчитываем только на себя, мы избавляемся от всяких тараканов в голове и неправильных предметов, как это, надежды необоснованных, да, мы легче идем в этом бизнесе, и самое главное, мы знаем крайнюю точку возможную, когда мы можем туда прийти. И если вдруг сработала команда, и вообще спонсор помог целой одной регистрацией, значит, пришли просто быстрее. Как вам так, такой способ планирования? То есть мы сейчас будем рассчитывать на себя, для того, чтобы с легким сердцем рекрутировать, работать, да, и самое главное, знать крайнюю точку и не ставить бизнес-зависимость от других людей. Сработают они или не сработают? Не сработают, сами сработаем. Нравится вам? Вот именно так, я считаю, надо планироваться, именно исходя из этого двигаться. Отлично, двигаемся. Ой, а теперь готовьтесь. А теперь сложная информация. Напишите циферку один. Цифры видно? Читабельны? Итак, что мы здесь видим? Смотрите, мы здесь видим первый каталог, второй каталог, третий, четвертый. Пятый, да, ну так далее. Что мы здесь видим? Личные бонус-баллы. Помним, да, в первом каталоге 150, дальше пошло по 250, а может быть по 450, но ну, мы оставляем 250. Руками в первом каталоге мы настраивали систему, со второго каталога пошли, а тут были а, регистра... уже пошли регистрации. Опять, ребят, это все примерно, да, примерно. То есть может здесь быть меньше регистрации, а вот тут больше. А вот тут, может быть, руками вообще болела, не рекрутировала, да, зато автоматика работала больше, потому что детское пособие включило в автоматику. Поставьте мне циферку 2, кто понял, что это примерные расчеты, чтобы вы поймали идею движения денег. Итак, автоматика. Здесь у нас ее вообще еще не было. Здесь начали настраивать, здесь пошли регистрации с автоматики. Здесь у нас цифры структуры. Сейчас мы проследим логику. Это сколько у вас людей в структуре. Значит, здесь регистрация с расчетом 21 балл, какой товарооборот структуры. То есть я здесь расчет делала, вы сделали лично 250, а по структуре так и раскидываем 25 на 1 балл. На одну регистрацию Да, кто-то скажет. Те, кто не сделали, терминируются. А те, кто. А, а я вам скажу: а те, кто остались, будут делать больше 25. Поэтому я уже на практике сто раз проверила. Это очень, а, более, очень реалистичный расчет. То есть мы не учитываем терминированных, мы их как бы всех оставляем в структуре. Но на одного зарегистрированного мы считаем 25 бонус баллов. Ребятки, поставьте 25, кто вот это понял. Потому что мы, чтобы сейчас вот все было понятно, Насколько это все реалистично. То есть мы здесь не учитываем термина, терминированных, зато мы не учитываем, что люди начинают делать и 150 баллов и более. Поэтому вот этот расчет очень-очень близкий к жизни. Я себе так рассчитываю квалификации, свой рост, и это меня еще никогда не подводило. Так, здесь процентный уровень по структуре, как примерно растет, здесь доход со структуры, здесь премия. Вот это, кстати, премия, сейчас я вам ее покажу, это вот в России на ближайший квартал. Если мы это видео будем смотреть или мы сейчас смотрим с другой стороны, да, то там, возможно, другая какая-то премия будет. Главное, уловите суть. Даже без этой премии это будет работать, вы сейчас должны уловить суть движения денег. Ну, это суммы, суммарные выгоды, да. И, кстати, вот сразу хочу начать, наверное, с конца. А, смотрите, 9 каталогов – это 6 месяцев, это полгода. Смотрите, как увеличивается доход постепенно. То есть делать будете практически то же самое каждый день, но доход будет увеличиваться. Поставьте мне двоечку, кто это видит. То есть чем наш бизнес отличается от на работы по найму? Там ты делаешь каждый день одни и те же действия, каждый день получаешь, каждый месяц получаешь одни и те же деньги, да? И человек, который сейчас, например, зарабатывает на работе по найму те же, допустим, 26-700, может посмотреть и подумать, ого, я за полгода, за 9 месяцев, ну там, за, за полгода, там, да, намного больше получу, чем здесь. Но хочу вам сказать, что... Это только первые полгода. Наберитесь терпения, вы узнаете, что будет следующие полгода. Вот это то, что, от чего вы офигеете. Ну что ж, давайте попробуем поймать логику этой таблички. Мы сделали 150 бонус баллов. А вообще нам структура не сверху, нам никто не помог, ну внизу еще никого нет. А вся структура это, это мы один, да. А весь товарооборот это только наш, мы вышли на 3%. Ну и, соответственно, получили при, прибыль 2550, как мы с вами посчитали. На второй каталог мы делаем 2500, уже идет 21 регистрация от нас. В структуре у нас уже целых 22 человека, мы, и это 21, новичок, да. А вот, смотрите, 250 бонус-баллов, плюс среднее 21 человек по 25 бонус-баллов, и суммарно получилось у нас по структуре 775 бонус баллов мы вышли на 6 процентов но по-прежнему мы получаем там до 12 процентов мы получаем только возврат с личных баллов со структуры не получаем мы продолжаем делать продолжаем наращивать руками регистрации пошли уже автоматически и вот в структуре 51 человек 22 с прошлого ну как как это то, что было по итогу второго каталога, плюс еще 21 и плюс еще 8, получилось 51. Поставьте 51, кто понял, откуда взялись эти цифры. 51 откуда взялось. То есть структура идет же по нарастающей, она никуда не девается. Все. При учете, как мы с вами говорили, вы 250, а структура по 25, да, у нас 1500 товарооборот. Мы вышли на 9%. процентов. Но мы еще не 12%, поэтому со структуры мы не получаем. Получаем по-прежнему пока только 10% возврат с личных баллов. Вот почему, чем больше вот здесь будут личные баллы до 12%, тем больше вот эти начисления. Поэтому пока еще структура маленькая. Я очень вам настоятельно рекомендую, не останавливайтесь даже на 250 бонус баллов. Делайте 450, ну, то есть они вам потом эти баллы пригодятся, потом ваши клиенты кто-то зарегистрируется. Пока структура маленькая. От ваших личных баллов зависит начисление. Дальше. А дальше что? А дальше смотрите. 21, 8. 80 человек в структуре уже 2225 баллов. Уже это 12%. И тебе уже пошло начисление со структуры. И получилось заказа 4700, начисления со структуры, 5050 прибыль. А, поставьте 5050, кто это понял. Да, а, теперь с личных баллов вам начисляют не 10%, а 12%. Когда вы будете на 15%, с личных баллов вам будут начислять не 10%, а 15. Когда вы будете на 18%, вам с личных баллов будут начислять не 10%, а 18 и, соответственно, 22 на старшем менеджере. Но я эту погрешность опускаю и дальше продолжаю включать вот в эту цифру именно 4700. То есть выгодно делать личные баллы большие не только в первые каталоги, но и в последующие. Представьте себе, если вы делаете 450 бонус баллов, вы только обратно возврат получаете 22 процента. То есть добавьте к 20-процентной скидке, то есть с личных баллов вы получаете возврат 42 процента. Поставьте 42. Кто это, кто это знает? Вот у меня уже тут нашли ошибочку, да-да-да. О, молодецкая, внимательная. Да, здесь я, видите, неправильно написала. 4,700 плюс 3,500, да, это 8,200. То есть даже не 5, да, а 8,200. Ну, значит, еще быстрее придем к цели, потому что, смотрите, а вот эти деньги, которые здесь, ну, на самом деле мы здесь сейчас исправим на 8200, да, а по технологии быстрого роста я рекомендую, пока вы не закроете звание золотого директора, каждую копейку, которую дает вам бизнес, вкладывать в развитие автоматических систем и увеличивать количество регистраций. То есть за 8200... Вы получаете уже не 8, за 4 700, до да, например, 8 регистраций, за 8 200 больше регистраций вы уже получаете. Плюсик поставьте, кто это понял сейчас. То есть здесь идет логика именно в том, что вы наращиваете количество регистраций автоматическими системами. Руками в сутках 24 часа. Да, я знаю, что руками девочки у нас получают и 2, и 3 регистрации в день, не одну. Будет руками здесь не 20, а 40, будет просто быстрее рост. Будет баллов больше, будет быстрее рост. Будете в автоматику сразу вкладывать не 4 700, а начнете с 10 тысяч, будет просто быстрее рост. То есть это примерно, чтобы вы поняли. Итак, смотрите, структура у нас уже в пятом каталоге 118. 3000 бонус-баллов вышли на, 5, на 15%. Начисление за структуру уже 5%. 4 700 за 250 баллов, а за структуру 5, да, и включается премия. Давайте мы посмотрим Россия на эту премию. Это в период с 1 по 4 каталог, но я уверена, что в следующие кварталы будет не менее интересные предложения. То есть имейте в виду, что эти премии – это тоже то, та, та сумма денег, которую можно вкладывать в развитие. Вот если вы были 12%, то на следующий каталог – если вы продолжаете расти, вы получаете 2000 рублей. Если вы были 15, продолжаете расти 3000 рублей. Я сейчас не вдаюсь в подробности вот этих тонкостей. Да? Там критерии количества регистрации и активности. Но если вы делаете хотя бы 21 регистрацию руками, вы там будете выдерживать эти критерии. Да? А у нас еще автоматика. Ну, соответственно, здесь 4000 рублей, здесь, соответственно, 10 тысяч рублей. И вот исходя из этого, вот здесь таблички у нас получаются. Смотрите, вот здесь человек был 12%, продолжает расти, вот здесь он получает премию 2000 рублей. Ребят, 2000 поставки, кто понял, откуда делать эта премия, понял, что это за премии. Молдова, не знаю, Беларусь, не знаю, что у вас там, Украина, не знаю. Знаю, вот сейчас в России такое, но на Беларусь точно так же. Главное, суть уловите, да, вот эти премии, они даются для того, вот эти вот все... Подарки даже. Слушайте, продали подарок, который компания подарила. Деньги взяли, вложили в автоматику. Вот у нас суммарная выгода получилась это за 3 недели 11700. Они у нас превратятся в 20 регистраций, 20 одна своя. В итоге структура 159, человек 4200 товарооборот. Мы по-прежнему на 15%. В нашей схеме мы не дотянули, но если вы лично сделали больше баллов, если вы руками рекрутируете не одну, а две регистрации в день, если вы вложили детское пособие, вкладываете детское пособие, то, скорее всего, вышли уже на 18. Но в нашей схеме 4-200, поэтому он по-прежнему на 15. 6-700 за структуру примерно будет, откуда я, кстати, взяла вот эти цифры. Я прям вчера брала инфолистки свежие, у девочек смотрела, как это все выглядит. Вот прям это с инфолистков брала. То есть это не с головы придуманные цифры. Вот премия 3000 потому что в прошлом были 15 и продолжаем увеличивать товарооборот. Доход, суммарный доход 14 тысяч. Вот они у нас превратились в 24 регистрации. Товарооборот получился 5300. Уже мы на 18. Уже мы со структуры получили 9. Уже премия 3000 рублей. Да? Уже доход 16700. Вот они превратились в 28 регистраций. Вот уже 6525, вот уже со структуры двенадцать тысяч, премия четыре тысячи, суммарный доход двадцать тысяч, поставьте двадцать кто сейчас понимает, кто не поймал, Кому что-то непонятно, спросите, ребята, потому что вы сейчас вот тот момент, если какой-то упустите, вы утонете. Дальше будет круче. То есть ну, вот, вот эту логику, вот эту логику вы сейчас должны впоймать. Да? Потому что с девятом каталоге вы открываете звание директора. За три недели вы имеете суммарный доход 26 700. Хочу на этом остановиться. 26 700 это за три недели. Сколько это за месяц? То есть, ну вот, чтобы уйти от этой схемки, мне бы хотелось еще акцентировать ваше внимание. Да, вы эти деньги вложите сейчас в развитие. Вложите. Я настаиваю на том, чтобы забыли про то, что есть звание директор. И да, здесь вы уже получаете хорошую сумму. Вот смотрите, 26700. Если мы это разделим на 21 день, а доход в день 1271 умножим на 30, мы же на работе по найму привыкли получать зарплату раз в месяц, за да? раз в четыре недели. Это получается 38 тысяч в месяц. Скажите, вот сейчас, сегодня, на сегодняшний день, хорошая зарплата? 38 тысяч. Были бы счастливы, если бы вы сейчас получали 38 тысяч в месяц. Да, я знаю, что это очень круто. Не выходя из дома. А кто-то вообще таких денег никогда не видел в месяц. Да, вот здесь, ребята, зарплата уже такая, что появляется соблазн остановиться. Вот моя вам настоятельная рекомендация – не делать этого. Не делать ни в коем случае. Ни в коем случае не останавливаться. Потому что если вы остановитесь, у вас больше не будет. А если вы не остановитесь… Вас дальше ждет такой, о котором сейчас каждый второй из вас даже не догадывается. То есть вот здесь надо устоять. Вот надо не устоять, потому что за 9 месяцев интенсивной работы накопится какая-то усталость. Уже будут работающие люди в командах. Уже, знаете так... Бесенок, который живет у нас внутри, будет говорить: да ладно, да посиди, да покайфуй, может, твои люди сейчас все сделают. Понимаете? То есть нас, наша лень начнет совращать, соблазнять, упрашивать, придумывать нам отмазки, ну ты уже и так звезда, ты так устала. Тебе надо чем-то, или устал, да? Тебе надо подумать о себе. Ты так мало стала проводить время с детьми. Ты смотри, ты полгода жертвуешь салоном красоты, на нарушенными ногтями. А, ты, а, ты меньше ходишь на шашлыки с друзьями, потому что ты все время в работе. Ну, надо себе, вот если остановиться, начнет а, идти откат. То есть я против звания директор на карьерной лестнице. Останавливаться можно, делать себе передышку, позволить себе себя пожалеть, себя полюбить. Только после закрытия звания золотого директора. Когда структуры крепкие, когда структуры работают без вас, вот когда у вас есть два директорских ствола, которые работают без вашего участия и растут без вашего участия, вот тогда можно остановиться хоть на полгода. Есть, спать, жир наращивать, деградировать, как, там, как мы еще отдыхаем, да? Деградируем умственно, физически. Отдых у нас как, с чего складывается? Переели, перепили, перележали. Вот как у нас оно выглядит. Хочется подеградировать, вот тогда можно остановиться, это будет не в ущерб вашего бизнеса. Если остановиться раньше... Ну, там восстановился на месяцок, на два подеградировал и пошел строить третий ствол, допустим, да. Вот, если остановиться раньше, то все ваши вложенные силы а, начнут терять свою ценность, потому что структура еще очень слабая, структура еще молодая, структура еще хрупкая, понимаете, Они еще не, у вас еще не будет крепко созревших лидеров. А крепко созревшие лидеры появятся. Им тоже надо временно на созревание, как и вам, понимаете? То есть останавливаться в директорском звании – это самоубийство. Поэтому никому не рекомендую. Поняли? Плюсик поставьте. Что-то все такие загруженные. Вот я Прокопенко вижу Лесниковскую, Борисову, что-то все такие загруженные. Живы! нормально все. Головой мне там кивните, да? Дальше продолжаем. Дальше будет жесть, жесть как интересно. Все нормально, да, хорошо? Поехали. То есть вот этот важный мой вам лайфхак, да, не останавливаться. Смотрите, дальше поехали, десятый каталог. Идет по этой же схеме, смотрите, десятый каталог. Пошла премия уже, видите, 10 тысяч, 10 тысяч, 22% вот эти премии. А здесь у нас уже пошли звания, смотрите, мы, а, второй каталог 22, смотрите, товарооборот 11 тысяч, потом 13 тысяч, а вы еще в звании директора, потому что золотой директор, а, это два ствола по 7500, а это 15 тысяч, то есть у вас, у вас две видите, 13-775, напишите. Да, Яна, вы можете слышать, я была директором в Арифлейм, там денег не заработаешь. Она просто корону на голову одела в директорском звании и решила остановиться. Вы понимаете, останавливаться даже вот здесь еще в закрытом звании директора, 4 каталога, вы подтверждаете звание директор, вы закрываете звание, вам платится премия, вы уже приглашены на банкет директоров, вы уже звезда, у которой только за вместе с премией за 12-й каталог доход за три недели 90 тысяч. Понимаете? И вели... здесь вообще соблазна становиться величайшим, но я говорю: нет! Нет, мы идем дальше. Мы идем дальше. Следующий каталог еще сложнее. Вы открываете два звания одновременно. Значит, сейчас я вам покажу фишку. Вот смотрите, вот золотой директор, вот я говорю, остановиться можно, когда вы закрыли звание золотого директора. Когда вы уверенно стоите на двух ногах. Когда вы его открыли, у вас два ствола по 7500, вы автоматически открыли два звания. Золотой директор и старший директор. Чем они отличаются? А, золотой директор – это два директорских ствола, а старший директор – это когда один ствол директорский, и все остальное – 7500. У нас очень любят, и в компании в том числе, давать рекомендации. Стройте одновременно 3-4, а лучше 6 стволов. Кто слышал такие рекомендации? Поставьте плюсик. Типа это по деньгам выгодно, это бред сивой кобылы. Кто бы вам это не говорил, это бред. Если начинать строить больше двух стволов, стволы выше 18% никогда не будут. А вы будете в них вливать, они будут сыпаться, потому что вас физически не хватит. В теории, когда у вас 2 ну, восемнашки или у вас 5 двенашек, в теории по деньгам больше. Но фига вы дождетесь премий потому что званий вы не закроете, потому что вы будете вливать, вот уже кто-то так пробовал, да, и это, во-первых, нестабильно, почему? Потому что даже если вы будете иметь много регистраций, они будут распространяться по всем пяти стволам, вы будете вливать, а вас физически хватать на всех не будет. А там в структурах еще нет не зацепился никто, Адекватные люди вызревают, когда видят под собой восемнашку. То есть эти структуры будут 12-15 ближе к 18 и падать. 12-15 ближе к 18 и падать. И сдохнуть можно. Я так пробовала. Потеряла кучу денег, кучу времени и кучу хороших людей. И у меня сейчас мотыляются вот эти стволы, как я их называю, хромые лошади. Они все что-то хотят, но все никак. Все никак, поэтому, ребят мои дорогие, чтобы вам кто ни говорил, пока вы не закрыли звание золотого директора, ни о каком третьем стволе даже не помышлять. Более того, закрытое звание золотого директора, уходим на третий ствол, только если стволы работают автономно. Они сами себя обучают, у них идет рекрутинг, но вы сейчас, когда начнете расти, когда у вас пойдут эти стволы, вы с директорами еще будете вести на эту тему диалог. Мы там, там индивидуально решаются. Смотрим на структуру, смотрим, какие лидеры. А кому-то помогли, кому-то добрым словом, кому-то еще чем-то. И мы, мы, мы, директора, опытные, вам поможем сделать так, чтобы эти стволы работали автономно. Подскажем, поможем. То есть ни в коем случае, вот здесь соблазн денег вообще очень высокий, да? Ни в коем случае... Мы здесь не уходим ни на какой третий директорский ствол. Мы укрепляем наши ножки. Да, ребята, возможно, вот здесь уже ручных, руками вы не будете успевать рекрутировать. Я вам хочу сказать, вот структура, когда 2 восемнажки, 2 это очень тяжелая структура. И уже здесь, может быть, и не будет. Я вот видите, здесь сереньким плюсик поставьте, кто видит, вот сереньким вот здесь уже выделила, да, что, скорее всего, вот здесь... У вас уже рекрутинга не будет, потому что у вас будет рекрутинг в командах запущенный. А у вас уже люди там рекрутируют, вам надо помогать выделять лидеров, вам надо это смотреть, это смотреть. Да, когда вот у нас есть в команде да, директора, которые сами долго не рекрутировали, и в командах рекрутинг тоже нет, люди делают меньше вас. Вы не рекрутируете, через пару каталогов они перестают рекрутировать. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши люди рекрутировали, самим надо очень активно рекрутировать. Так вот, вот, если вы видите, что в структуре никто не рекрутирует, да, вы вернетесь к ручным методикам, начнете опять наращивать обороты. Но я уверена, что с вами такого не произойдет. Если вы делаете все правильно, не останавливайтесь, не играйте в звезду, не одевайте корону себе на голову, не устраивайте себе марафон, пожалей себя и так далее и тому подобное, а продолжаете идете, то, скорее всего, вот здесь у вас уже в командах будут огромные рекрутинг огромный. У вас уже будут те, которые вас повторят, да, вот, вы открываете, смотрите, звание, вот оно, да, здесь, уже, уже я дальше доходы, уже, уже дальше ничего не считаю, потому что здесь уже доход со структуры начинает вот 40 тысяч, 42, 45 и так далее, и так далее, и так далее, да, и вот здесь вы уже, смотрите, закрываете звание, а, вот сейчас мы сейчас с вами с этим разберемся, а, смотрите, вы закрыли звание директора, на следующий каталог открыли звание а, золотого директора и старшего директора, да. Вот вы продолжаете получать, допустим, вот эту нашу премию, про которую мы сейчас говорим, да. И смотрите, вы продолжаете подтверждать звание директора. Сейчас на 22 год на России, в России в 22 году. Мне кажется, это не только в России, это во всех странах. Премии увеличили на 50%. Давайте мы на это посмотрим. То есть вот карьерная лестница. А если вы закрываете звание в 2022 году, за директора вам платят не 100 тысяч премия, а 150. За старшего директора не 150, а плюс 75. За золотого директора не 200, а 300. За старшего золотого не 300, а 450. Соответственно, сапфир не 400, а 600. Да, то есть плюс 50%. Поставьте 50, кто понял. Но они распределяются определенным образом. Они, значит, половина премии, вот та добавочная, ой, вот эта добавочная, плюсом которая, платится через 4 каталога подтверждения. Они могут быть не подряд, эти каталоги. Но если мы не устроили марафон «Себя пожалей», то все будет хорошо. Вот эта премия выплатилась за директора, должны дать 150. Они выдают сначала 50, а потом 100 тысяч разбивают на 8 каталогов. И если ты подтверждаешь звание директора в течение, вот мне даже таблички не хватает, видите, здесь раз, два, три, 4, 5, шесть, тут еще два каталога. 100 тысяч разбивают на 8 каталогов, получается выплачиваю по 12 500. То есть вот эти 12 12500, напишите, кто понял 12500, что это такое, напишите мне цифру 12500, это та часть премии, которую разбили на 8 каталогов. Да? Если есть какой-то ситуационный бонус в виде 10 тысяч, как в этом каталоге вы получаете, доход со структуры вот здесь получаете, да? соответственно, я его здесь не прописываю. И вот смотрите, мы через четыре каталога, вы через четыре каталога, вы еще получаете премию за директора, а уже получаете первую часть премии за, за закрытие старшего директора, золотого директора. Это 75 тысяч и 100. Вот здесь уже вы получаете приглашение на золотую, золотую конференцию. Да? Так, сейчас мы вот это вот чуть-чуть делаем вот так. Со следующего каталога вы еще получаете 12 500 за директора. И по тому же принципу там у нас получается э, за старшего директора. Сейчас я еще раз вам включу вот эту табличку. За э, старшего директора 150 тысяч, за золотого 200. Вот эти 350 тысяч... То есть вам сразу 175 выдали, а еще 300 раскидают на следующие 8 каталогов. Поставьте цифру 8, кто до, до сих пор со мной на одной волне, кто еще не упоил. И вот эти 350 тысяч разделили на 8 каталогов, и вам к зарплате добавляется по 43 тысячи. Ребят, на минуточку, здесь уже у вас, ну, где-то хоть... Ну, господи, пусть даже те же 45, ну 50, наверное, легче будет посчитать, 50 тысяч, плюс 10, это 60, 50, плюс 10, плюс 12, грубо, плюс 44, грубо. Уже вот здесь у вас доход в месяц 116 тысяч, не в месяц, это в каталог. Делим мы это все красивое на 21 день, умножаем на 30, 116 делим на 21, умножаем на 30, и мы получаем 165 тысяч в месяц. Как вам? Живы? Здоровы? Вы здесь? Ой, и как здесь, как на этом этапе хочется остановиться. Скажите, у кого уже сознание не слушается, у кого уже сознание подсказывает, какой двигаться дальше, ты чё, такие деньги, 165 тысяч. Ребята, реально это очень сложно, но вот здесь я вам что рекомендую. Вот здесь начните Тратить доход со структуры? Ну, поставьте не единичку, кто понял, почему я вам говорила, нельзя останавливаться после директора. Кто сейчас, видя эти 165 тысяч, понимает, да ну его нафиг, конечно, останавливаться не буду. Кто сейчас понимает, что не надо устраивать марафон «Пожалей себя». Надо переть, вытаращив глаза, ребятки. Вот там, чем быстрее ты строишь рекрутируешь, тем легче тебе это все дается, тем больше людей включается. То есть этот бизнес легче строить быстро. Когда мы размазываем по тарелочке, тяжелее становится. Да, у вас два дохода, Лена, два ствола, Лена Прокопенко. Правильно запущенные два ствола, работающие без вашего участия, это уже пассивный доход. То есть, по сути, вы можете не работать, у вас два запущенных ствола, и ничего не делать. Но вот эти премии очень через 8-ка, через полгода закончатся. Поставьте плюсик, кто это понимает. И если вы сейчас их не вложите в развитие бизнеса, они очень быстро потратятся. Блин, вот я не знаю, там даже 100 тысяч раскидать, вообще делать нечего, дырки поза, позаткнуть. Срочно найдется, что что-то надо купить. То есть деньги, они улетают очень быстро, просто их не становится. Но я настоятельно вам рекомендую не поддаваться соблазну и те премии, которые вы будете получать в ближайшие каталоги, вкладывать в развитие. Живите на доход. После закрытого золотого директора живите на доход, а премии вкладывайте. Тогда у вас будет немыслимо высокий рост. Одна... Мало кто подслышит меня. Очень многие живут... Уже жить на деньги со структуры, начинают уже с уровня директора. А потом удивляется, что они так долго не могут закрыть золото. Понимаете? Поэтому... Использовать, жить на деньги со структуры я рекомендую только после закрытого звания директора. Все. После закрытого звания директора. Так, готовы к этому? Напишите, готовы. Слышите, но плохого не посоветую. Соблазны великие, конечно, но вы должны взять себя в руки. И вы должны понимать, что нужно развивать, если мы хотим, ну, поверьте мне, даже если вы вот здесь их начнете тратить, они даже увеличиваться будут, вы их будете тратить, и вам все время все равно будет мало. Сюда вы уже не придете в назначенное время. Вы застрянете где-нибудь вот здесь и не сдвинетесь с места. А если вы все это продолжаете вкладывать, то вы вот здесь уже сможете более-менее иметь что-то. Дальше, если вы продолжаете все премии, которые вы получаете за звание, Вкладывать, ребята, давайте смотреть, что будет дальше. Это еще раз, да, закрыв звание директора. На доход со структуры можно жить, а премия продолжать вкладывать. И подсчитано, что, ну, в принципе, с этой таблички уже, наверное, примерно видели, что на одну директорскую структуру надо в среднем 200-250 тысяч. Наташа дух захватывать сейчас будет дальше. Готовьтесь. И вот смотрите, почему я говорю, с уровня золотого директора можно доход оставлять, а жить на премии. Потому что премий будет достаточно. Ребята, платилось, жили вы как-то без этих премий и сейчас поживите. Если вы сейчас эти деньги вложите быстро, да, дальше будете вкладывать, у вас будет такой рост, что вы в следующем году забудете вообще про то, что такое вопрос, где взять деньги, потому что вы будете жить в состоянии «деньги есть всегда». Так вот, на одну директорскую структуру примерно 200-250 тысяч, и как раз-таки, когда мы закрываем звание золотого директора, да, то, ой, ну еще Дубай, Сан-Франциско, ладно, не про это, то у нас получается с вами, смотрите, за закрытое звание золотой директор и старший директор там автоматически, да, Доход вы можете оставлять себе, там премия будет 525 тысяч рублей. Этого достаточно, чтобы выстроить еще два директорских ствола и сделать два звания. старше золотой и сапфировый. На уровне сапфирового директора, вот у нас четыре ракетки. Поставьте 4, кто видит. На уровне сапфирового вы вот вы звезда и вот у вас 4 директорских ствола. На уровне... Кстати, вы два ствола, если научи, научились строить, да, они работают. Вы идете на, автономно, вы идете на построение третьего ствола, и после э, золотого директора строить бизнес становится легче. Третий ствол уже идет легче, четвертый еще легче. Как вы думаете, почему? А пока вы пишете, я хочу обратить ваше внимание. Доход у вас здесь уже примерно 100 тысяч. Наталья Елисеева, мы никогда не вкладываем деньги в продукцию. Наташа спросила, деньги вкладываем в продукцию или в автоматический рекрутинг. Конечно, в автоматический рекрутинг. Деньги мы никогда не вкладываем в продукцию. Никогда этого не делайте, пожалуйста. Все заказы вы должны делать под заказ. Вот у нас был доход. Вот мы его превратили в регистрацию по автоматике. Плюс рекрутируем руками. Вот у нас был доход. Наташа, вам понятно? Вот у нас получили за это регистрации. Вот у нас был доход. Вот мы это превратили в регистрации. А тут количество регистраций только решает. А если вы вложите в продукцию, вы, а, а что, что у вас будет? У вас просто будет единовременное получение какого-то дохода в виде 10%. Это, это, это вообще не про бизнес. Так, вот, да? Так, так. Ага. Да, ребята, почему легче будет? Давайте возвращаться. Поняла, да, Наташа? Хорошо. А, так, значит, смотрите, почему надо возвращать... Легче будет строить следующие стволы. Потому что, если вы выстроили два, вы уже все знаете, умеете, и поверьте мне. А, как это один раз, ну, ну как вы все, поверьте мне, вы без меня знаете, когда ты что-то умеешь делать, дальше все легче, легче, легче. То есть самое сложное время это на закрытия звания золотого директора. Соблазны бросить. Делаешь много, получаешь мало, потом начинаешь получать, и соблазн бросить возникает вновь. Потому что ну, бросить в смысле не работать, деньги получать. Потом возникает соблазн не расти дальше, а на самом деле вот этот самый, поэтому очень много людей отваливается именно там. Когда люди закрывают звание золотого директора, они уже с этого бизнеса не выходят. Дальше они просто принимают решение, в каком темпе они растут. И вот смотрите, премию, которую получили за золотого и старшего директора, достаточно для того, чтобы выстроить еще два ствола. А когда вы закрыли звание старшего, золотого и сапфирового директора, вам только премии и медаль 1 миллион, плюс там автобонус, плюс золотая конференция, этого миллиона вам достаточно для того, чтобы выстроить еще, чтобы удвоиться, для того, чтобы выстроить еще 4 ствола, 8 групп, вот так выглядит моя структура. Когда вы выстроили еще 4 ствола, вы закрыли звание бриллиантового директора, старшего бриллиантового директора, тут доход у вас 300 тысяч месяц. Ребята, а вот эта жизнь отличная. Жить на 300 тысяч месяц очень комфортно. Может быть, для вас 50 тысяч месяц это сейчас было бы классно, но если вы не остановитесь на 50, вы офигеете, как круто можно жить на 300. Кому нравится эта цифра 300, поставьте 300. Да, вот здесь вы получаете машину за 2,5 миллиона, у вас доход 300 тысяч, вас два раза в год возят на международные конференции. А, у вас машина за два с 2,5 миллиона. Ха, и вам еще дали премию на 2 миллиона сто тысяч рублей. Как вам такая новость? Что вы сделаете с этой премией? Что вы сделаете с этой премией 2 миллиона? 2 миллиона. Блин, вы за год получаете почти 4. У вас машина за два с половиной миллиона. У вас жизнь удалась. Слушайте, все спрашивают, думают, что вы получили наследство. Все удивляются, как это так вы стали жить. Правильно, ребята. Вот этих двух миллионов достаточно будет для того, чтобы создать еще четыре группы и стать исполнительным директором. То есть там будет дважды бриллиантовый за 10 стволов, исполнительный за 12. Это то сейчас, где, где я нахожусь, туда, куда я иду. Слушайте, на исполнительном директоре уже доход 500 тысяч. Это вообще, это 7 миллионов Помимо машины, которую там тоже э, можно за 2,5 миллиона получить. 7 миллионов в год только доход. Какая будет жизнь у вас, когда вы будете столько получать? Подумайте. Путешествия два раза в год и премия 5 миллионов 400 тысяч рублей. Как вам? Доход 7 за год и плюс премия. У нас недавно, пока вы пишете, я хочу сказать, да, да, да, да, это, это сказка, которая станет реальностью, если вы будете, чем я говорю, посмотрите несколько раз это видео, скептически настроенным мужьям покажите, никому больше не показывайте, то есть, видео новеньким дают, даю только, даю только я, вам можно, у вас уже будет эта запись, вы это пережили, да, жизнь только начинается, так вот, ребята, эти 5 миллионов, вы можете также дальше вложить в свои структуры для укрепления структур. Но, смотрите, здесь уже начинается немножечко другая история. Возможно, вот эти 5 миллионов вы уже сможете в виде премии потратить. Я затормозила свой рост. Потому что вот эти 2 миллиона я потратила. О чем сейчас очень жалею? Ну, знаете как? Не жалею, наверное. Потому что я умудрилась их потратить, и эти 2 миллиона у меня превратились в 4. Вот так вот есть у меня чуйка в инвестировании. да? Но это затормозило мой рост здесь. Не повторяйте моих ошибок. Закройте звание исполнительного директора. И тогда, что вы можете себе купить за 5 миллионов? Купить. Кто-то мне скажет, Катя, но ну это же карьерная лестница не закончилась. Ага. Но карьерная лестница уникальнейшая. И ее изменили в последнее время. Для дальнейшего роста вам не нужны будут новые группы. Дойти до вершины карьерной лестницы вы сможете, имея 12 групп. Поставьте 12, кто это знал, ноли, кто не знал. Мы сейчас это разберем. То есть, почему я говорю, что, возможно, эта премия может быть вами потрачена? Потому что следующие звания не привязаны к вашим группам. Золотой исполнительный директор, где только премия будет у вас четыре с половиной миллиона, это когда у вас 12 директорских стволов, и в 6 из них хотя бы по одному золотому директору. Поставьте цифру 6, кто понимает, о чем речь. Если мы правильно делаем стволы, если мы не, не несемся строить шесть стволов сразу, если мы делаем, как рекомендует Катя, не наступаем на ее грабли, если мы строим сначала два ствола и отпускаем их только, и идем строить третий только тогда, когда они работают автономно, ребят, там обученные люди, которые все знают, умеют, вы их всему научили, вы вложили в них время, вы помогли им расти регистрациями, да, вы помогли им быстрее созреть, они видели ваш активный рекрутинг, да? Скажите, вы можете запретить людям расти? Вы такие построили два ствола, пошли строить третий, четвертый, говорите лидерам первого, второго ствола. Вот стали директорами, сидите тихо, молчите и не рыпайтесь. Я могу сказать Агафонова, Прокопенко? Я старший бриллиант, вам нафиг нужно. Даже не думайте. Могу? Нет. И вот чтобы никому в его светлую голову, и дай бог, не пришла такая идея, компания говорит, наоборот, выстрел 12 стволов. А теперь посмотри, может, кому-то нужна помощь. Понимаете, тут, тут уже не регистрации нужны. Когда у людей, когда люди идут с золота, да, золото они и без вас выйдут, да, без вашей помощи, но... Вы нужны будете людям, вот смотрите, из 12 стволов, пока вы 12 построите, в 6 уже, скорее всего, будут золотые директора. Вот, смотрите, далеко не ходим, у меня 8 стволов сейчас, да? Лёля Лотникова, золотой директор, Коновалова Оксана, золотой директор, Венера Шитникова, золотой директор, Ольга Терекова. Ну, на грани. Сейчас можно перечислять фамилию, то есть закладка стволов идет на золото. То есть, если люди активно работают, когда вы выстроили 12 стволов, из них 6, скорее всего, уже будут золотыми. Вы здесь получили премию 4 миллиона. Дальше, если вы понимаете, куда мы идем дальше, скорее всего, вы помогаете этим людям, потому что у вас, скорее всего, разговор идет не о регистрации, а о помощи в управлении командами, да? А, помочь обучать, помочь выделять лидерский состав, да, а, может быть, где-то кому-то подмогнуть добрым словом, где-то провести какую-то планерку. Вот я сейчас как помогаю девочкам, структурам голодных директоров, да. А, девочек, например, ну, ну как скажем, надо помочь и проконсультировать по автоматике. Собрали пять человек, которые работают, проконсультировали. То есть вот здесь уже идет работа немножко другого плана. Здесь уже вам надо научить людей повторить вас. Поставьте плюсик, кто понимает сейчас вот этот быстрый. То есть вот здесь вы можете тратить свои миллионы, которые идут вам премиями. Здесь уже вся привязка идет к 12 стволам. Сапфировый исполнительный директор, когда... В 9 из 12 стволов есть хотя бы по золотому директору. Ребята, неважно, в каком уровне у вас золотой директор, да? Я вот всегда говорила и говорю, и вы сейчас понимаете, почему. Да мне все равно, в какой глубине активный человек. Мне все равно, потому что 6 миллионов 300 тысяч вы получите, когда вы станете бриллиантовым исполнительным директором. Это когда в каждом стволе у вас есть по золотому директору. Как вам информация? Вы просто сложите, исполнительный директор, вот тут вот у нас был, да? Когда мы с вами закрыли исполнительного, мы получили 5 миллионов. Потом мы работаем с директорами еще 4, еще 5, еще 6, это 20 миллионов. Да, Ира, это ваши миллионы. Вы можете себе строить дома, какие хотите. Вы можете улицы покупать, не то что дома. Мама живет в селе, и там недвижимость недорогая, и дочка спрашивает. Мама, ну вот ты сейчас получишь премию за исполнительного директора, что ты можешь купить? Дом, я говорю, я у бабушки в колхозе могу улицу купить. То есть вы можете делать все, что хотите, ваша фантазия на что хватит. Главное не останавливаться. Как у вас настроение, скажите мне? Живы? Взрыв мозга у кого-нибудь уже наступил? Как у вас там? Нужно ли вливать регистрации, когда стал исполнитель? Не поняла, не поняла, не поняла. Вопрос, что вливать уже не нужно в структуру? Нет, Наташа, в том-то и дело. Привязка идет к 12 структурам. Следующие звания, вот для Натальи открытие. Скажите, плютик поставьте, для кого тоже это было открытие, что дальше 12 стволов не нужно. Следующие звания, это когда растут ваши люди в структуре. Нет, Таня, не уходи, подожди, Таня, не уходи пока рекрутировать, подожди. Сейчас до конца разберемся. То есть, вы понимаете, компания сделала такой маркетинг-план, в котором я заинтересована, вы заинтересованы не только в своем росте, но и в росте своих людей. То есть, это фантастика просто. Просто фантастика. Двигаемся дальше, давайте. Уже час 35, пока еще все живы. А, Наташа, дальше, да, дальше ты, ну вот я, например, пришла в ствол Оли Тереховой, да, Оль, смотрю, потормозились с развитием, а, чё, чем могу помочь? Она так и так, Катя, вот было бы неплохо вот такую-то школу провести, вот именно от тебя, чтобы исходило, не вопрос, да. То есть я еще не открыла 12 стволов, но я-то понимаю, куда я иду. Поэтому я сейчас выделяю определенное время а, для структур, которые сейчас 12 стволов вы, выйдут, да, Пойду по 12 стволам спрашивать директоров, чем могу помочь. Понятно? Потому что помощь регистрациями, она второстепенна. Это новичку, новичка только это к чему-то мотивирует, ему что-то дает. Люди уже сами рекрутируют у всех потоки регистрации. Это уже так легко. Уже что, 10 регистраций в день? Да не вопрос. 20? Да не вопрос. Понимаете, то есть здесь уже чем мы можем помочь своим директорам? Уже именно помочь работать со структурами, помочь выделить людей. Потому что ты работаешь со структурой, ты смотришь на нее, да? А я такая раз со стороны подошла, посмотрела, говорю, обрати внимание на этого человека, обрати внимание на этого. То есть здесь уже идет другая работа, она не с рекрутингом связанная. Она уже связанная именно с обучением лидерского состава. Смотрите, президентские звания. Тут вообще не для слабонервных. Доход президента от полутора миллионов рублей в месяц. Из четырех президентов на трех званиях ты получаешь машины от 15 миллионов. Стоимость машин в подарок. Три машины. Как вам такие новости? А что такое президент? Это у вас 12 стволов? Девять из них имеют хотя бы по золотому, а три имеют хотя бы по бриллианту. Пока а, все стали бы золотыми, три выстрелили бриллиантами. Вы же им помогаете добрым словом и... 15 миллионов только премия. Когда в 12 стволах 6 бриллиантов и 6 золотых, старший президент, премия 30 миллионов. 12 стволов, из них 3 золотые, 9 бриллианты, золотой президент, 45 миллионов. Как вам такие цифры? Это просто премия. Просто премия. Золотой президент имеет доход около 2,5 миллионов рублей в месяц. То есть он за год зарабатывает 30 миллионов, еще премию получает 45. Я сейчас зуб даю, вам сейчас дай 75 миллионов, вы будете в шоке, куда их можно потратить. Потому что, возможно, в ваших регионах даже такой, ну, сейчас сходу недвижимости ты не купишь. Ну так, чисто пожить, да? То есть, ну, понятно, такие деньги вкладываются, наверное, уже в не пожить, а в развитие какого-то другого бизнеса покупаются квартиры детям и так далее, и так далее. 12 стволов в каждом, в каждом по бриллианту – это сапфировый президент, премия 60 миллионов. 12 стволов 6, бриллиантовых, 6 исполнительных – это вершина карьерной лестницы. Бриллиантовый президент и только премия 150 миллионов. Ребята, бизнес, который сам дает те деньги, на которые он может развиваться. То есть бизнес без вложений. Бизнес без вложений, в котором только премиями вы, вы получите 300 миллионов рублей. Только премиями. Напишите 300, кто сейчас меня слышит. И это бизнес, который вы сможете передать по наследству. То есть тут разговор даже уже не о вас, а о том, что вы можете дать и оставить после себя. Вы когда-нибудь считали, если у человека доход, хотя бы 200 тысяч в месяц на работе по найму, сколько лет ему надо, чтобы просто премии заработать? Давайте посчитаем. 200 тысяч по нашим меркам, это очень крутая зарплата. Вот человек ходит на работу, считается себя суперзвездой. 200 тысяч. Многие из вас сейчас мечтают о такой зарплате. И, возможно, если бы где-то в найме предложили... Такую зарплату, возможно, вы сейчас здесь не сидели, меня не ждали, потому что это фантастиш. Нет, давайте прям вот, Иришка посчитала, 80 лет надо. Ирина, мы берем 300 миллионов и делим на 200 тысяч в месяц. Это мы ходим на работу и ничего не едим, одежду не покупаем, за коммуналку не платим, деньги откладываем. Ну кто посчитал? Помогите Ирине посчитать. Ира, возьмите калькулятор, разделите триста миллионов на двести тысяч. Тысяча пятьсот месяцев надо. Ириш, это месяцы. Это сто двадцать пять лет. 125 лет. То есть правильно? Да. А для больше века в рамках века, а как люди средняя продолжительность жизни 70 лет, так это все два века. Вот именно, а мы еще здесь с вами не посчитали доходы, потому что их очень сложно посчитать. Если 30 миллионов только зарабатывает то есть президент, да, вот, пожалуйста, 2,5 миллиона это среднегодовой а, доход того же там бриллиантового директора, да, то есть мы, мы только премии посчитали. Так-то, в принципе, Ирина Григорьева близка была к истине. 1500 лет надо. Чтобы заработать то, что можно заработать здесь, в этой жизни. За ближайшие годы просто нужно начать делать то, о чем мы говорили в начале. Ребята, у меня на сегодня все. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Какие у вас сейчас мысли? В чат, пожалуйста, напишите, я прокомментирую. Какие вы сейчас испытываете эмоции, какие мысли, осознание, может быть, страх, может быть, цель появилась, может быть, понимание какое-то появилось. Что вам дал сегодняшний эфир? Я озвучу. Нельзя останавливаться дальше, такие перспективы. Да. Пишите, пишите, я все прочитаю. Про, про, про, про Моя задача сегодня была, чтобы вы вот не возле носика смотрели, что вы сейчас видите. Вы сейчас видите, я должен научиться делать 150 баллов. Я должен научиться получать одну регистрацию в день. И когда мы смотрим вот сюда, мы... Ну, как-то тяжко все это, тяжело. А когда мы смотрим туда то мы понимаем, ради чего все это делается. Вот это дает внутреннюю мотивацию. Если мы сейчас посчитаем, сколько денег вложено, или там в развитие директорской структуры надо 200-250 тысяч, без пояснительной записки, да нафиг нужно, скажем, дружно. А когда мы понимаем, куда это ведет, и с каждой новой группы увеличиваются и премии, и доходы, и уровень жизни, тогда становится понятно. Когда мы просто говорим, запускай автоматику и каждую копейку туда вкладывай, то есть вот здесь смотрим, да нафиг нужно. А когда мы понимаем, куда это идет, это совсем другая история. Да, если ты по наследству, да. Тамила Полежаева уже передали бизнес по наследству, да, дочери? Мы не бессмертны, Зато у нас есть возможность сейчас сделать что-то весомое и самим успеть пожить. Существуют разные мнения, что здесь больших денег не заработаешь. А я вижу здесь большие деньги. И зарабатываю неплохо сейчас, пока. Ну, по моим меркам мало, но, в принципе, по меркам человеческой жизни достаточно. Существует мнение, что этот бизнес зависит от людей. Если вы будете ждать, верить в идею 5 по 5, то он будет зависеть от людей. Если вы будете идти, как я вам показываю, и не бояться цифр, он не будет зависеть от людей. Есть мнение, что этот бизнес нестабильный. Нестабильно, это когда рано останавливаемся. Есть, есть мнение, что здесь часто страдаешь от эмоционального выгорания, а потом не рекрутируешь. Этот бизнес уникальный, офигенный. Если кто-то взял его и не довел дома – так это же его проблемы а мы с вами сделаем все как надо вы со мной вы согласны вот убедилась что иду в нужном направлении да сегодня получила четкий план действий да я вижу ваши комментарии пишите пишите еще да да, ребят, это и есть примерный план действий. Откуда берется внутренняя мотивация? Когда мы видим дальнюю цель и понимаем, что других вариантов ну, нет у нас 125 лет, а то и, полторы, и полтора века, да? а на, чтобы тратить время на что-то другое. Когда мы понимаем, что нет других вариантов, и мы понимаем, что мы должны делать, и мы понимаем, что это реально, вот отсюда возникает внутренняя мотивация. Анна пишет, что-то подобное уже слышала от вас, когда на автоматику переходила. Да, у нас было в записи видео, но оно утеряно было в связи с потерей YouTube-канала, поэтому мы решили как раз обновленную версию выпустить. Одна регистрация в день в нашем расчете шла не из того, что он сделает заказ. Не из -за этого расчета. Так, с конверсией в 25%. Никогда, ни при одной методике рекрутирования, у вас не будут все делать заказы. Я даже пробовала, что прямо готов делать заказ, регистрирующий все равно 20% не делают. То есть у нас здесь сегодня расчет шел, одна регистрация. Это с учетом, что каждый пятый, каждый четвертый делает свой первый заказ. С такого расчета. Ну вот оттуда взялся средний балл на одну регистрацию. Вот оттуда он взялся. Что не все сделают заказ, но кто сделает, те явно не 25 будут делать, будут делать больше. Пришло понимание, что в нужном месте, в нужное время, все и жизни возможно, да. А, знаете, сейчас вы такие одушевленные, воодушевленные, а завтра червячок внутренний вам скажет. А что ж тогда другие не достигли того, что... Тут вот нарисовали что вы скажете своему внутреннему голосу То есть соблазнять вас будут ух как чтобы свернуть с пути да все правильно мы тратим свою жизнь очень часто на пустые действия которые не приносят нам никакого результата мы тратим деньги порой на пустые вещи которые потом висят в шкафу или лежат или ломаются мы их выбрасываем а прожить можно было бы без них у нас еще был эфи, э, вебинар такой, кошелек Ariflame, да? А, Как-нибудь я обязательно тоже прочитаю эту тему еще раз, потому что она очень актуальна. Это тема про деньги, про финансы. А, почему кто-то зарабатывает много, но в итоге ничего не имеет, а кто-то зарабатывает в разы меньше, но имеет все. Это умение управлять деньгами. А, когда человек при, ну, оставляет в салоне красоты а, по 5000 рублей в месяц, и когда с этим человеком просто садишься и просчитываешь, что было бы в конце года, если бы ты эти 70 тысяч, которые ты вложила в целом красоты, да, вложила бы в бизнес. А мы как-то посчитали, да, к зарплате прибавилось бы 10 тысяч рублей. И картинка-то сразу меняется. Тут ты вкладывала 5, а тут ты получаешь 10. Так тут ты вложила 5 на следующий месяц заново, а там 10 пожизненно. То есть будет еще один такой эфир. Да. Денег у нас достаточно для того, чтобы развивать этот бизнес. Но я вам, я вам сегодня показала с абсолютного нуля. То есть мы вообще от педикюра не отказывались. Да? Детское пособие проели. Вот, вот совсем с нуля. Чтобы совсем скептический скептически настрой убрать. Да? А все остальное это только усиливает ваше движение. У нас а ребята иногда... Автоматику делают, руками не рекрутируют. Ну и что? Медленнее будет просто, в два раза. Вам это надо? А люди приходят, не все станут сразу на автоматику. Всем надо рекрутировать руками, учиться. А если ты не умеешь, ты можешь чему-нибудь научить? Нет. В итоге рекрутируем руками, регистрируем людей, научить ничему не можем. Эффект где? То есть вот эти три сочетания, баллы под заказ, ручной рекрутинг и автоматический рекрутинг, то именно это тройное сочетание, именно это тройное, дает быстрый рост. Не по отдельности, нельзя, не умеете под заказ делать, не научите людей этому. Все, уже эффективность меньше. Не умеете руками рекрутировать, не рекрутируйте, не показывайте пример. Не научите и не будут делать. А не будете использовать автоматику, быстро не получится, то есть большого количества регистраций не получится. Автоматика работает, вот сейчас я с вами разговариваю, у меня автоматика работает. Пока я обучаю, она работает. То есть это три компонента, неотъемлемо связанные между собой. Да, мне это постоянно говорят, почему не у всех получается. Маш, ну, Мария Борисова, ну и как ты поняла, почему у нее у всех получается? Вот я говорю, вот будет вам такие вопросы задавать, а как, какую, как, как вы хотите на это ответить? У меня ответ один. Просто потому что не делают. А почему большинство? А так устроен мир. Большинство. А всегда будут те, кто будут зарабатывать, и остальные, которые будут наблюдать за этим. Так вот наблюдателей большинство на сцене, в театре стоит меньше людей, чем сидит в зале. Это было, есть и будет единственное что сидя в зале в один прекрасный момент человек может принять решение быть на сцене ну такая легкая ну, как бы сравнение да такое всегда большинство будет испытывать нехватку денег меньшинство будет зарабатывать неприлично много и не потому что они воры и безобразники ушли эти годы сейчас все по-честному и остатки выгребают уже вот этих нечестных Почему? Потому что большинство не хочет ничего делать. Не хочет расстаться с сериалом, который занимает 2 часа в день, а в это время тупо рекрутишь. я говорю, только а сериал можно смотреть и в инстаграме подписываться, отписываться, и колымами. При желании, да? Большинство наказывалось даже в царские времена за бездельничье. И только вот этот оброк, который устраивал государь, только он заставлял людей, вот таких, которые особо ничего не хотят, и сами не хотят ничего делать, да, что-то делать. И они потом жаловались на царя, что он отобрал у них последнее. Нет, ты просто заработал ровно столько, то есть вы раньше не зарабатывали, выращивали, да, Вырастил ровно столько, сколько надо отдать царю. Если царю не надо было, ты бы этого не вырастил. Так у нас люди сейчас живут. Хорошо, в Советском Союзе у нас не было возможности заниматься предпринимательством. Да? А сейчас, пожалуйста. В Советском Союзе жаловались на то, что государство не давало зеленой дорожки да, для предпринимателей. Типа из-за этого. Ну, сейчас дает. Где все? Где? Сидят дома и жалуются, что их сократили из-за коронавируса. Понятная идея, ребят? Большинство всегда, вот правильно а, тут написали, большинство всегда будет сидеть в зрительном зале, потому что не хотят выходить на сцену, делать не хотят. Большинство всегда будет слушать нытиков, неудачников и... Искать спасение в переедании и распивании спиртных напитков. Большинство так будет делать. Мир не изменился и никогда не изменится. Да. Слава Богу, у меня теперь свой сериал «Мир Арифлэн». Да. Это у нас теперь свой сериал «Мир Арифлэн». Поэтому, ребят, та информация, которую я вам сегодня дала она может для вас быть добром, а может быть злом. Если вы возьмете эту информацию и начнете делать, она принесет добро в вашу жизнь, в вашу душу. Если вы не начнете делать, устроите марафон «Себя пожалей», «Себя оправдай», тогда это будет злом. Потому что вы-то знаете, что можно объять невозможное. И вас каждый раз это будет ковырять. И вы каждый раз будете искать новую отмазку, почему вы это не делаете. И тем самым будете себя разрушать. Поэтому я не знаю, порадоваться или нет, что вы сегодня услышали эту информацию. Потому что вы ее уже услышали. Ваш мозг ее не забудет. И для вашего здоровья будет очень опасно. Не пойти сейчас по тому пути, который я вам сегодня дала. У меня на сегодня все. Хорошо, двухчасовой. Вы прям стойкие ребята. Отлично. Третий раз хочу вернуться к цифре четыре с половиной тысячи регистраций. Как вы ее сейчас воспринимаете? Последний мой вопрос на сегодня. Как вы воспринимаете сейчас цифру четыре с половиной тысячи регистраций? Нормально. Ну, это самое главное. Цель достигнута. А теперь берите это, ребята, и поехали. И поехали. Вперед, только вперед. Все, всем пока.